Девятый аркан-отшельник. И скучно, и грустно, и некому руку подать Минуту душевной невзгоды. Желание, что пользы напрасно и вечно желать, А годы уходят, все лучшие годы. Михаил Юрьевич Лермонтов. Изображение карты. Страшный оборотень сидит на берегу реки, Озлобленно глядя вдаль, где за горой цветет мир человеческой любви. Он хочет быть сопричастным этому миру и одновременно его боится. Страх перед чувствами заставляет его противопоставлять себя людям. Так человек становится животным-оборотнем, и людские эмоции представляются ему непроходимой чащебой, вызывающей только отвращение и злость. Он сидит на берегу реки, опасаясь войти в воду, которая отделяет его от вожделенного мира любви. Вода здесь, как, впрочем, вообще в эзотерической традиции, символ эмоций. Оборотень не позволяет себе любить, не видит красоты чувств. Его душа похожа на тяжелый камень, его чувства окрашены только в серо-черные тона, поэтому-то он и не может стать человеком. Значение карты Девятый аркан в колоде Монары – одна из самых мрачных и тяжелых карт. Тоска, одиночество, безысходность. Она говорит о вынужденной изоляции, отвержении и озлобленности на окружающий мир. Жизнь в замвении или враждебном окружении, деградация, неудовлетворенность, тяжелое одиночество. Может быть, это ребенок, которого не любили в детстве, и теперь он мстит всему миру, не понимая, что так он не обретет любви, а еще глубже загонит себя в одиночество. В ком сердце так сотворено, что дружбы, не любви не чувствует оно, и ненависть одну ко всем питает, тот всякого своим злодеем почитает. Иван Андреевич Крылов Состояние Злой пессимизм, неспособность наслаждаться человеческим обществом, безвыходная ситуация, обреченность на одиночество, настрой на то, что тебя никто не поймет, зависимость от собственных комплексов. Но это не то состояние, когда хочется плакать от неразделенных чувств. Скорее на первый план выходит желание наказать партнера. «Мне плохо» но вам должно быть еще хуже. Интересно, что карта Отшельник в колоде Монары практически никогда не бывает позитивной. Так или иначе, с появлением Девятого Аркана в раскладах обнаруживаются глубинные комплексы и неконструктивные побуждения. В нем присутствует элемент некоего разрушительного подсознательного начала – или, другими словами, признаки душевной болезни, находящейся в той стадии, когда с ней еще можно справиться собственными силами, осознав болезненность своего состояния. Характеристика отношений. Это карта одиночества. Поэтому, даже если отношения и существуют, их можно назвать одиночество вдвоем. Подавленная или тщательно скрываемая ненависть к партнеру. Черная зависть к веселым общительным людям с открытым сердцем, которые умеют любить и бывают любимы, физическое состояние, сексуальные проблемы, серьезные комплексы и зажимы, отверженность и чувство собственной неполноценности, сексуальная неудовлетворенность, которые являются причиной озлобленности и агрессивности. Аскетический стиль жизни. Чувства. Неудовлетворенность. Неспособность любить и дарить радость. Зависть. Предупреждение карты. Не слишком ли ты замкнулась на себе? Не превращайся ли ты в оборотня, виня в своих промахах и неудачах всех, кроме себя самой? Может, причина твоих ошибок в тебе? Совет карты. Побудь одна, поразмышляй, не порт жизнь другим. Астрологическое соответствие Дева Этот зодиакальный знак придает холодность и отчужденность. Стиль поведения Девы, мелочность и занудство, которые отравляют жизнь окружающим.